Всем доброго времени суток! Сегодня я хочу поделиться с вами еще одним очень вкусным рецептом слоеного салата под названием «Аристократ». Этот салат рыбный, а точнее из рыбной консервы и крабовых палочек. А самое что интересно, салатик будет состоять из 8 слоев. И при красивом оформлении салат «Аристократ» будет отлично смотреться на любом праздничном столе. Оставайтесь со мной, не забывайте подписываться, чтобы узнать еще больше вкусных рецептов. Так, ну а для салатика нам понадобятся крабовые палочки. У меня здесь упаковка из 200 грамм, а крабовые палочки я предварительно заморозила, потому что мы их будем натирать на терке, то есть они должны быть холодные. 2-3 клубня картофеля, которые я также предварительно отварила до готовности, баночка сайры в масле, пару яблочек, пучок зеленого лука, 5 отварных яиц и 200 грамм сыра. Майонез по вкусу. Первым делом натираю крабовые палочки на крупной терке, пока они еще заморожены, так как в охлажденном виде, когда они оттают, их будет уже сложнее натирать. Белки отделяем от желтков и белки натираем на крупной терке, а желтки будем натирать вот на терке со средними зубчиками. Так, ну вот сыр и желтки я натираю на терке со средними зубчиками. Картофель и яблочко натираю на средней терке. Рыбную консерву вот измельчим при помощи вилочки. Разобьем все вот эти большие кусочки. Так, ну вот, лучок я тоже измельчила. После того, как все ингредиенты готовы, мы приступаем к формированию нашего слоеного салатика. Вот салатик я буду выкладывать при помощи а, кулинарного кольца. Но если у вас нет кольца, можно взять любую прозрачную салатницу. Будет очень красиво, когда будут все видны вот эти а, слои салата. Вниз я смажу майонезом. И выкладываем в нижнюю слою картофель. Каждый слой промазываем майонезом. Вторым слоем выкладываем консерву рыбную, затем выкладываем зеленый лучок, а сверху выкладываем тертое яблочко. Яблочко ложите по вкусу, кто как любит. Не любите яблоки, можете пропустить этот ингредиент. Яблочки смажем небольшим количеством майонеза. Так, следующим слоем я положила уже белки. Все также смажем. А сверху выкладываем крабовые тертые палочки. Далее выкладываем тертый сыр и равномерно его распределяем. Промазываем этот слой майонеза. Верхним слоем салат посыпаем тертыми желтками. Даем салатику охладиться пару часиков и потом можно его украсить. Так, ну вот салатик у меня уже какое-то время постоял в холодильнике, сейчас я его аккуратненько выну, прокручу колечко. Так, ну вот смотрите, девочки, мне кажется, вполне даже красивый такой салат, даже без украшения. Но я подготовила из помидор вот такие розочки, сейчас я их украшу. можно добавить зелень, у меня это базилик и украсить петрушкой можно укропчик, лучок тут каждая хозяйка проявляет свое видение, как она видит это салатик я украшу по краям петрушечку ну вот, девочки, вот так я украсила салат петрушечкой по кругу. Получается в виде такого зеленого венка. А салат, кстати, достаточно вкусный. Попробуйте приготовить его для тех, кто любит такое сочетание, как картофель, крабовые палочки, сайра, сыр, яйца. Мне кажется, все достаточно вкусно. А яблочко, оно придает такую кисло-сладкую нотку. Не забывайте подписываться на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы вам пришло уведомление о новом выходе моего рецепта. Заходите на мой кулинарный сайт steprecept.ru, а также на канал наш Лиза Home TV. Я желаю всем приятного аппетита. Всем пока.